Привет, дорогие друзья! Я рад вас видеть на канале Куда Сходить в СПБ, с вами Мишаня, а сзади меня ресторан фермы Бинуа. Дело в том, что они отдали свою террасу выпускникам Академии Штиглица и Репина, чтобы те смогли выставить свои работы, на которые вы сможете посмотреть абсолютно бесплатно с 13 ноября по 13 марта. Ну а сейчас пойдем посмотрим, собственно, наработки студентов. Погнали! Если вам понравилась выставка, то проходит она с 13 ноября по 13 марта в ресторане фермы Бинуа на Тихорецком проспекте, дом 17. Ну а если вам просто понравилось мое видео, то поддержите лайком. Я стараюсь отвечать вам на вопрос, куда же сходить вам в СПБ. Собственно, с вами был Мишаня. Пока-пока! Woo-hoo! Woo-hoo!